Я пациент онкологической случайности После ковида онкологию схватил Кто делает ковид, какое безобразие Смертельный недуг от ковида получил я химией смертельной недуг заглушаю, Еще осталось шесть курсов мне пройти. Чего там будет, Бог один об этом знает, И я надеюсь, лишь с ума мне не сойти. В диспансере онкологическом, Проходит время, медперсонал весь, Уже знаю наизусть, У пациентов многих, как моя проблема, Медперсонал нас лечит, и мне я горжусь, Руслан Тахирович, Иван Макаров в целом, Малинина Полина за поделением тут, Екатерина Тоненкова врач с успехом, всем благодарность, я надеюсь, нас спасут, медсестры также все работают с успехом, медсестры постовые абсолютно класс. То капельницы ставят с химией по делу Уколы кто бережет всех нас Я не ропчу от недуга, я стал сильнее По барабану мне теперь присущи рак И что мне унывать, я стал еще смелее Поверьте, люди, онкология пустяк. Здесь вылечились многие, живут как прежде. Еще никто не умер, это хорошо. Мы все живем пока привычной надеждой. Из с Божьей помощью хотим все одного. Особый случай, особый случай. Такой вот случай выпадает первый раз. Особый случай, особый случай. Надеюсь, Бог поможет и сейчас. Особый случай, особый случай такой вот случай выпадает первый раз особый случай особый случай надеюсь бог поможет и сейчас.